Почувствуй эту улыбку на уровне твоего сердца. Почувствуй те тонкие ощущения, которые ты испытываешь, когда ты просто улыбаешься. Почувствуй, как твой организм, как твое сердце откликается на твою улыбку. Что ты ощущаешь, что ты чувствуешь. Отлично Отлично Сейчас посмотри на свой сердечный центр Какого цвета он тебе представляется? Как он выглядит в пространстве? Как ты его видишь? Отлично, прекрасно Сейчас будучи чистым сознанием Всем своим сознанием Заходи в этот Солнечный центр Тепло в области чакры сердечной Растворяйся всем своим сознанием в этом сердечном центре Становись этим сердечным центром Полностью отождестви с ним Ты и твой сердечный центр едины Прямо сейчас Ты становишься этим сердечным центром Прямо сейчас ты есть это самое солнце. Почувствуй состояние гармонии, тишины, полного умиротворения и спокойствия. И начинай через эти ощущения расширяться, не ограничивая себя ничем. Внутри меня космос, что-то такое интересное происходит. Я вижу границу в виде контура своего тела. И вот этот космос, находящийся внутри меня, выходит за границы. И как бы он расплывается, этот космос, за пределы контура моего тела. И то ли граница стирается, как чем дальше космическая вот эта вот субстанция растекается, тем меньше границы как-то. Космос, который я растекающийся за свои же границы, а, а на фоне тоже космос, но другой. Я какой-то синий космос со звездами, а фон Черный космос. То есть я космос в космосе или как-то так, что ли? Тот космос, я его вижу как трехмерный, а я как вот растекающийся двухмерный. Ну да, можно сказать, что мы слились, что ли. Посмотри, есть ли сейчас у тебя какие-либо границы? Да нет, вроде бы нет. Смотри, есть ли что-то, что находится вне тебя? А... Почему-то захотелось посмотреть на свои руки, а не какие-то космические. Как они выглядят? Ну, как вот космос, я подношу руки, как будто руки состоят из космоса, то есть... <связывая> <связывая> то есть прозрачный не-не-не Ну, как-то вот непонятно руки Они... это есть космос да ну то есть сейчас все равно контур прорисовывается может потому что я захотел их увидеть uh -huh. но одна ну, но в общем как будто в моем теле но если взять что космос да и Масштаб уменьшить, идет вот в меня вложить. Также звезды какие-то там, созвездия, галактики. Но смотрю на руки, и как бы я весь состоящий из космоса, так вот. Но как-то тут нет эмоций. Тебе нужны эмоции? Нет. Имеется в виду, хочется, как, может быть, ты ищешь, как должно быть тут в космосе. Может, какие-то есть определенные чувства, ощущения, эмоции. А тут как-то все ровно. Есть ли у тебя какие-то мысли или желания? А, в этом космосе? Вообще, вообще ничего нет. А тебе знакомо это состояние? Ну, оно как-то без ума, может быть. Ничего не хочется. Просто находишься в этом состоянии и все. Напитайся им не спешишь, никуда не отстаешь здесь и сейчас напитываясь этим состоянием что-то постоянно как образ какой-то проявляется, не знаю как вот. образ как щупальца какие-то что ли угу. посмотри на этот образ Каркозябра какая-то что она там делает похоже как на этого у нас такая жирность есть в океане Осьминок. Но он тоже такого же цвета, как космос, что ли. И вот он-то появляется, то пропадает, то появляется. Я вот не знаю. Может, это мои образы? Может, это что? Хорошо, позвольте. Он, он появлялся, и я его не стал сначала слух озвучивать. Думаю. Может быть, это иллюзия моя, или, что то галлюцинация. Ну, как-то внутреннее чувство захотело высказать это вслух. Обратись к этому образу. Глаза появились у него. Как только ты сказал, обратись. Глаза, и он так и глаза так блинк-блинк моргают. Скажи мне, он является частью тебя? Он вроде и, и не я. И я одновременно, что ли? Он какой-то, знаешь, как этот осьминак, он плавает, он то отдаляется, то приближается. У него движение тела, и его вот такие же, как в воде, плавные такие. Как будто в космосе он точно так же, как в воде перемещается. То есть, отдаляясь, он, его тело плавно так изгибается и отдаляется, и плавно также приближается. То отдаляется, то приблизится прямо перед глазами. Он такой же, как, как будто из космоса. То есть мы как в этом космосе, и, и мы космос. Но все равно есть очертания. Есть контур от моего тела, но при этом я в космосе в этом же. У него контур его тела тоже есть. Но так интересно, космос черный, он тоже черный, как и внутренний космос. И контур, он черный тоже контур. ха, -ха чушь, так не странно. То есть этот черный контур его, он проявляется, получается, его контур тела, и мой контур тела, черный цвет от этого контура, он, наверное, получается насыщенный, раз я вижу контур. Раз я вижу черное на черном. И вот он что-то туда-сюда, туда-сюда, я не знаю. Что. Вот. Он как-то, он как-то, я не то, чтобы, чтобы я -то... что я как-то Инородное что-то, не то, чтобы, что он во мне. Но что ему нужно, я не пойму. А ты приблизись к нему, ты можешь его нагнать. Да он особо не убегает, он просто вот приближается, так можно сказать, на вытянутую руку. Я не знаю, как можешь прикоснуться к нему просто. Прикоснись, прикоснись, попробуй. Ага, не пойму, клево рукой прикоснулся. Угу. И рука меняет цвет моя. На какой? На человеческий. Mm -hmm, mm -hmm. Кожу, ну то есть кожу видно, то есть, ну не кожу, ну как, то есть то я был космосом, совсем, и черный контур вот этот, если у вас, как ты к нему прикоснулся, он как моя рука, а, к мне понимание приходит, это говорит как, не знаю, он говорит, что ли, это говорит как мы осьминоги умеем менять цвета uh -huh, uh -huh. в воде. То есть, я не знаю, правильно я вообще говорю? Нет? Да, да, да все четко. У них при атаках или при какой-то опасности они или сливаться со средой, да, да обитания, да, то есть да, да. там с ландшафтом. И вот, ну почему у меня человеческая кожа стала? Он говорит, ну это просто так выразилось. То есть это не суть. Главное, что, главное понимание в том, что менять Можем подстраиваться под ситуацию и под среду обитания. Под ландшафт или место обитания. Конкретное, то есть локальное место. Но зачем мне это, я не пойму. У меня рука не отклеивается от него. От этого осьминога. Теперь это беспокоит? Не пугает? Да не, не пугает просто. Ну, все отклеилось, в принципе. Непонятный тип какой-то этот осьминог. че он вообще появился-то? Он с самого начала, как только вот в космосе, если с космосом показалась сразу одна его эда. Ну, как еще, или как они называется присосками. Потом он весь проявился так. И вот я понимаю, что он не просто так появился, а для чего, я не могу понять. Конечно, конечно. Сейчас попробуем разузнать эту информацию. Обратись к своему высшему Я с просьбой слиться с тобой, соединиться и через тебя проявиться. А дверь появилась. Как она выглядит? Да, обычная дверь такая. Возьми за ручку двери и открывай. Да, я захожу. Белое помещение, какое Хорошо. Без стен, без ничего. просто белое. Дядька сидит какая-то. Что за дядька? А такое. На... на таком, на футуристическом кресле из будущего. Такая красивая белая кресло. У него столик стеклянный рядом. Там какой-то напиток стоит рядом. Он так потягивает этот напиток с трубочки. Напиток непонятно. То ли зеленого цвета, то ли желтого. Говорит, проходи, что стал. Он причем нога на ноги во всем белом одет. Но спиной ко мне почему-то. Вот кресло, оно кресло крутящееся такое. И спинка широкая, кресло, что не видно вообще всего тела. Только вот вижу его нога на ноге, которая, да? Mm -hmm. такие ботинки, ботинки такие <laughs> белые тоже. На стиле таком весь, весь белом Он повернулся ко мне, он такой тоже белый. Борода белая, такой типичный такой. А у меня появилось второе кресло, он так взмахнул рукой. И указывает так вежливо, типа, указывая на кресло присесть. А я сел точно так же нога на гона типа его протроллить. Он такой ха-ха <смех>, заулыбался. Типа надо ну, да. что-то какие-то договора. Что это вообще такое? А, он дает как. Короче, формат формата 4 листок uh -huh. на, на планшете таком твердом, чтобы писать. Знакомься, говорит. А я подберу, подношу к себе. А это расписано моя жизнь. А кем он является? Творцом, говорит. Только чего творец меня или всего? Спроси меня, что? меня, говорит, творец меня. Мой Творец. А как это понимать? Типа я часть его, он создал меня. Он а я говорю, Бог? Я... Или высший ну, Я? Ну, для ну. меня мой Творец. Типа выше Я, да. Я... Говорю, что-то далеко к тебе тут пробираться, там, через всякие тернии. Он говорит, ну так отобрался же. Ну, вот вы и встретились, да? Да, теперь чем эта картинка удаляется как-то. То есть удаляется картинка, где мы сидим и разговариваем. Uh -huh. Как будто камера отъезжает, знаешь, uh -huh. удаляется так назад. И так жу -жу -жу -жу -жу -жу, меняются образы такие. Как, знаешь, типа, если, может быть, видео такое, когда вот делают такую съемку, как земля отдаляется от земли, потом другие да, планеты да. летают, потом жук галактика, потом жук другие галактики, там вселенная, потом ж... вот так вот я куда-то вот отдаляюсь и снова в белой комнате он говорит, это тебе показали, что типа как ты сюда пробирался? Я хочу у него узнать, кто вот этот спинок. Говорит, проявление тебя. А как это понимать? Да я вот тоже не пойму, а что это значит? Ну, типа, ты есть, он что ли как-то проявляет? То есть ничего, не, я как понимаю, негативного нет. Но это, это... А зачем он не пойму, и что значит проявление? А почему именно в этом образе он пришел? проявилось это существо. Типа того, что он тебе показал, как можно менять окраску, как они окраску меняют по своему естеству. А ты. А как это к тебе относится, что ты. А! Вот он проявление меня, что есть я тоже могу менять. Но это выражается в том, что как в настроении или в самочувствии, или.. Как сегодня ты один, завтра ты другой. Типа такое вот. Маски что ли? А какой ты <свят> истинный? Задай ему вопрос. Кто я? Не кто он, а кто я? А... Слушай, не я, а ты. <свят> а ты это я, говорит. А есть что-то, что находится вне тебя? Все в тебе. Ты во всем такое тогда истинное я? Все. А откуда тогда такой образ? Ну какие-то образы существуют. Откуда они появляются? Мысли, образы. Um. Um. А, угу. Но он тоже часть тебя. Пока в теле. А ты можешь быть одновременно в осознавании всего, ну в сознании. Трактика. А как практиковать? Тренироваться, практиковать. Отключать ум? Ежедневно. Спрашивай. Есть ли какая-то задача или есть ли какой-то смысл жизни? Развитие через познавание всесущего бытия. А разве высшему Я или истинному Я неизвестно все? Все в движении. Если ты остановился, ты умер. Поэтому всегда двигаешь движение, то есть развитие, uh -huh. в разные направления. Uh -huh. Ничего не стоит на месте. А есть ли что-то, что может действительно умереть? Есть ли смерть? Нет смерти. Смерть, рождение. Это трансформация просто? Игра. Смерть это новое рождение. Uh -huh. Как таковое смерти нет перерождение совершенствование развитие преображение переход в другую мерность в другую жизнь или еще как не назови mm -hmm. все в движении все в развитии хорошо благодарю такой вопрос есть если Возможно ли тотально освободиться? А чего? чего освободиться хочешь? Мы сами, вернее, вы сами, заключаете себя в какие-то оковы, а потом освобождаете себя сами. Хочешь освободиться, освободись. Хочешь заключиться в чем-то. Заключись, а потом снова освободись. Все в уме. А для чего эти игры? Развитие. То есть никакой Ни свободы в принципе не существует Мы сами Уме. это думаем У угу. меня ограничения Хорошо, хорошо благодарю а, Такой вопрос причины боли в, в пояснице у Александра Можно ли как-то их Или понять Или разрешить Первый Да-да К врачу сходить смотрит Он не ходил к ним Прояснится более-менее. Практики не делает. Нету никаких кармических. это. Для чего-то дано, чтобы больше следил за своим здоровьем. Пускай пройдет медицинское обследование. И узнает, от чего может защемление. Может еще что-то. Благодарю. А почему чешутся веки Причины, у он догадывался, но это намек на то, чтобы развивал третий класс, чтобы не смотрел глазами физическими, а развивать третий класс. То есть это не физическая да. проблема, это вот именно как намек. Нет, не, нет никакой болезни для отклонения. Это намек, подсказка. А каким образом развивать? Разные техники, намерения. Идти к этому намерению всегда все будет. Он знает, он умеет. У него уже получались намерения и знает, как получались. И не удивляется этому. Много получает через намерение. Вкладывайте в намерение максимальное количество энергии. И намерение более качественно будет проявляться. И быстрее. Если искренне этого хочешь. Но без фанатизма. Везде ответственность. Благодарю Вас. Да. Вопрос по поводу прокачки шишковидной железы. Это тоже, наверное, к этому же относится, да. да? Да, третий глаз, не только. Mm -hmm. Это тоже практики. Хотел посмотреть, где она находится на ментальном уровне. Вы можете показать yeah. ему? Да, он сейчас видит шишковидку mm -hmm. Хотел ее как-то развить. Как-то... Усилить. Активизировать сильнее. А вы можете это сделать? Ленивые какие-то. Все за вас надо делать. А где же будет урок? Не урок неправильное слово. А где же будет труд ваш? Знаете вам сделали за вас, а что все готовенько. Да я подсказать могу наполнить. А ведь у нас я, у нас-то нет шишковидки. У нас же нет физики. А зачем вам дала физика и шишковидка? Задумайтесь. Подумайте, зачем она вам нужна. чтобы вы пришли к вашему я или кому-то еще и сказали ну помоги. Ну сделай. А то, чего она вам, почему вы в физике? Не задумывались? Ставьте намерение. Идите к этому намерению. Прилагайте усилия. Что же вы все хотите? Доховлял. Вот она, шишка, Витка, развивай Читай книги. Практикуй, медитируй. Расширяй. И главное, намерение ставь развить, уметь и пользоваться, и во вреда, во благо себе и окружающему. Только во благо, без корыстных мыслей, только в помощь. Иначе понесешь ответственность. В любом случае ответственность, так или иначе. Но... Знаешь, что будешь отвечать за это, потому что это сила. А хочет сейчас хотя бы Хоть немножко Чтобы я помог Направил что-то лучше Или ложил, Или показал Сейчас да. попробую Что-то получилось? Я не знаю Что тогда происходило будто сейчас в правую сторону тянет куда-то. Причем голову куда-то прям как-то выводит. Такое ощущение, что руки... не знаю, что это такое. Блесад. А, Чувство блязации шишка. От меня многое зависит. Даже. Очень многое. Рука болит. Причины боли в локтевых сгибах То есть прошлую жизнь тебе нужна? Какую-то прошлой жизнь. Ну да, да, скорее всего. Возможно, и детство, и захватить, если не в детстве, то прошло. Не знаю. Uh -huh. То есть и регрессию по жизни, и текущие, и прошлой жизни. Uh -huh. Да, да, да, да, да, вот так вот. Но это не сегодня. Да uh -huh. вообще подсказка. чувствуешь так немножко что-то вправо тянет такое не знаю вправо тянет когда-то прям то такое не знаю вот он сидит на стуле опять на этом кресле в uh -huh. футуристическом говорит хочешь попить сок от говорит хочешь непонятное, я вкус не чувствую, но как понимание приходит, то ли киви с чем-то, то ли что-то, вот. какой-то густой, он такой, да, такой густой я пью. Через трубочку? Ага, горячо, он такой горячо, косненькая, Какой-то он смешный, такой юморист. Молодец, так нога на ноге, та нога, которая на ноге, так он ей так двигает, помахивает. <связывается> а -а -а, да, да. Голубые глаза, что ли у него такие? Так интересно, приблизились, все есть белые, сам голубые глаза такие. Ты же говорит, знаешь, почему? <связывается> да, да, знаю. Почему? Ну, это отображение моего Высшего Я, голубая звезда. Mm. Чего, говорит, надо еще спрашивать? Ну, по твоим вопросам вроде все. Если есть у тебя что-то задать. Не, ничего, все нормально. Mm -hmm. Тогда, если можно, я тут несколько вопросов задам. Да, давай попробуем ответить. Каким образом это состояние, помимо практики, сохранять в обыденной жизни? А как Практи... ты без практики можешь его сохранять? Только практикуясь, да? Ну, практикуя, это же значит, ты это состояние удерживаешь, а не удерживая состояние, как можно в нем остаться. Я понимаю, вопрос. То есть быть более осознанным. Практика, как приходит осознание, через практику кого-то простреливает, и он становится таким. Бывает даже неосознанно, это происходит без его намерения. Значит, был выбран такой не урок. Задача была такая, Прострелиться или сложились так обстоятельства. Кто-то годами к этому приходит, практикуясь. Все через практику. Надо тренировать мозг своего. Благодарю вас. Или и желание приводят к страданиям. Желания бывают разные. От эго, от сердца. А какие Ра... желания бывают от сердца? Те, которые непосредственно нужны тебе и окружающим помочь, еще что-то сделать. От эго только себе. может в какой-то степени ненужный. Желание из сердца, от сердца. Если рассмотреть это желание, в итоге не окажется, что это тоже является эгоистичным желанием? Например? Например, помочь ближнему своему. Смотря какая ситуация, все надо в частности разбирать. Угу, угу. Если попросил помощи, почему ты должен отказать? Ну, это же тогда не твое желание, если он попросил помощи. А тебе... Желание помочь, разве это не желание? А, ну это да. Да, да. Они, они эгоистично будет не помочь ему. Uh -huh, когда uh -huh. он попросил. Ну это получается как бы активация э, извне вот этого желания, да, произошло? То есть кто-то подошел, и у тебя автоматически возникла вот эта вот реакция помочь. Да. А бывают ли такие изнутри желания? Сердце. Ну да, и сердце. Да, когда у тебя вот хочется накормить кого-нибудь бездомную собаку. А, просто вот как... Перевести кого-то, вот помощь нужна какая-то вот. Угу. Ты видишь, что человек, ты можешь предложить эту помощь. Хорошо. Давай, хотите, помогу. Не навязывать, а предложить. Отлично. Или ты видишь ситуацию ты можешь помочь, предлагай. Оно отзывается внутри, в сердце, я думаю, вам знакомы эти чувства. Да, да. То есть без ума такие желания. Да, сердца такой, mm -hmm. да иди Благодарю вас.